так всем привет тут у нас новые Веня, все по-новому лк 247 не нужен теперь типа ребята берут все в свои руки вот я решил обналичить фиатные деньги э, свои призм сейчас буду с денисом по этому поводу контактить в общем я уже тут подготовился все данные у меня на месте Осталось только перевод сделать. На стопроцентном доверии обращаю внимание. Ну и раз я к нему обратился, то я первый. Выражаю доверие. Поехали. Так, Вот он мне отправил свои координаты. адресы публичный колючий так буду я 400 призм переводить это это для сейчас комментарий подпишу 400 Курс, я посмотрел. Курс сегодня 56.94. Так, проверяем. Все правильно? Все, отправляем. Так, стоп. Операция проходит. 400 улетело. И еще 100 еще 100 буду приобретать мегаватты тоже у Дениса так значит все то же самое Нет, спешу не спешу стоп сейчас операция пройдет сух это интересно парамани почему-то не залетел все все списалось Ну, в общем, все, Денис, я отправил. Я сделал два отдельных платежа. Один 400 на вывод, а другой 100 на мегаватт-контракт. Там в этих комментариях все подписано. Все, жду ответного хода. До связи. Ждем ответного хода. Так, ответный ход произошел. Ну, в общем, в целом, так где-то заняло... Два часа у нас. Хотя могло быть и быстрее, там, я так понял... Денис там чем-то занят был еще. Где-то в 4 часа мы связались, 16 по местному. Я ему координаты отправил повторно еще раз. Мы еще до этого связывались вообще. Но ну, на тот момент была атака. Вот как раз таки два дня я тут нервно ждал, потому что сроки меня тут жмут. Есть одно дельце, из-за этого, собственно, я и вывожу средства. Хотел сначала с Володей все это дело провернуть, потому что он мне первый попался. Объявил, что он теперь сам обменник. Но Володи на тот момент не было на связи и Денис. С Денисом я это все обсудил и, в общем, с ним решил сделать обмен. Ну потому что он тоже теперь обменником зарекомендовался в общем так, давайте подтверждение у нас тут, как у заправских олигархов я значит, он мне с карты жены на карту моей жены отправляет деньги ну вот это 400 призм с учетом 5 процентов и что там еще а ну и с учетом 56 93 курс у нас на момент сделки был по нему 400 призм я может разменял вот на такую сумму и это что касается обналички наличке призм и теперь еще мегаватт а у меня тут картош. комп тупит как вот на него ноду ставить но ну, он и так нифига не вывозит и вот зарегистрировался я по, по видео на аватар нетворк и вот мой счет что-то так все мелко нет, а можно нет. ну в общем в пересчете получилось что 100, 100 призм это это 1138 мегаватт контрактов вот сумму вам показываю что она у меня теперь тоже есть собственно вот вот это и хотел показать что Обменники у нас теперь еще появились в лице Володи и Дениса. Ну, все работает, да. Сделка у нас прошла на, на полном, как говорится, доверии. Единственное, что хотел добавить, что сейчас, если уровень доверия возрастет, то как парни будут справляться потом с этим совсем, возможно. И когда доверие возрастет, тогда и но само собой ответственность и работы прибавится как как вы вообще успевать это все будет то вам надо будет все время обменнику отдавать или опять же вас тогда не застать будет ну в общем как бы посмотрим как оно будет